Всем салют дорогие друзья с вами владимир и канал китай стал ближе сегодня мы распакуем вот такую вот посылочку эта посылочка дошла к нам за две с половиной недели эта посылочка у нас по программе партнерской закупки то есть люди говорят мне что приобрести дают денежку я приобретаю потом отдаю им товар но это уже у нас Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Теперь давайте посмотрим посылку. Посылка оценена в 5 долларов, дошла за 2,5 недели, как я уже говорил. Весит 250 грамм. Отправление China пост. Дошла довольно-таки быстро, как ни странно. Упаковано хорошо, нигде ничего не вскрыто. Кстати, сейчас заметил, перестали посылки вскрываться. Или они не вскрывают вещи. Вот, как уже видели в видео, много очень посылок приходили вскрытых, заклеенных скотчем и все остальное. Я так думаю, то, что электронику, наверное, таможня вскрывала, а вещи не вскрывают. Поскольку все идет целое, вещи идут не скрытые Теперь открываем. Смотрим, что же у нас здесь пакет пустой все больше ничего в пакете нету что у нас здесь а здесь у нас штанишки такие вот прикольные штаны материал очень материал очень красивый пошито интересно классно пошито хорошо без без особых видных косяков материалчик тоненький давайте посмотрим повнимательней что же это у нас такое по сути это обычные спортивные штаны мы имеем тонкий материал что за материал никак не пойму на трикотажку не похожа размер элька опять также отвратительно пахнет клеем почему у них все вещи в китае пахнут клеем Вообще ужасный запах какой-то затхлого клея. Значит, здесь есть принтик. Точнее, даже не принтик, это наклеечка. Это наклеечка. Слышите, она шуршит. Такая резиновая наклейка. Так что, думаю, через пару стирок это все отлетит. Ну, да ладно. Так, что дальше? Здесь у нас еще вот такая наклейка есть. Резинка, как таковая, особо не тянется. То есть, есть две резиночки. Снизу и одна резинка сверху на поясе. Плюс дополнительно здесь есть еще вот такие вот шнурки, завязочки. Это чтобы вдруг с вас неожиданно никто их не сдернул. Наверное, для этого. Есть кармашки. Давайте посмотрим, как прошиты карманы. Карманы не глубокие, не глубокие. Но прошиты хорошо. Хороший шов. Ну, например, телефон сюда, я думаю, не положишь, поскольку он вылетит. Карманы очень маленькие. Это, наверное, специально, чтобы не было привычки что-то таскать в карманах. Есть еще карман сзади. Ну, сзади карман более стандартный такой. Прошит, правда, одной строчкой. Так что, если чуть где-то заденете, я думаю, оно отлетит. Материальчик плотный. Материальчик плотный. Он такой мягкий на ощупь. Я не знаю, как будет мне комфортно или нет. Допустим, летом, если заниматься спортом. Но вот на осенний сезон я думаю, будет довольно-таки хорошо. Так что вот, еще раз повторюсь: это заказывалось по программе партнерства. То есть заказывают, дают мне деньги, заказывают у меня. Я потом получаю и передаю покупателю. Если кто хочет воспользоваться такой услугой, пожалуйста. Пишите в группу, пишите в комментариях. Могу заказать, сделать обзор, потом отдать вам. Сделать обзор это одно из условий. Так что вот, получили мы сегодня такие штанишки. Будут приходить еще много вещей, много вещей сейчас заказывают. Так что, если кто-то хочет узнать о видео первым, нажмите колокольчик оповещения. И о выходе видео вы узнаете самыми первыми. А так, вроде на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Будет много-много всего интересного. Скоро лето, скоро рыбалка и много чего еще. А на сегодня все. С вами был Владимир. Всем пока.